Юна Морец. Цитаты и высказывания. Юна Петровна Морец. Русская поэтесса и переводчица, сценарист, автор поэтических книг, в том числе «В логове голоса», «Лицо», таким образом, по закону «Привет почтальону», а также книг стихов для детей, «Букет котов» и других. По мотивам нескольких стихотворений, из одной из них в 1979 году, Создан одноименный мультфильм. Помните мальчика на картине известного художника, приподнимающего синий край океана, чтобы заглянуть, а что там? Вот это пожизненное занятие поэта. Глаза ⁇ это часть нашего мозга, вынесенная наружу. Митинг, шопинг, ужинг, дружинг, балетинг, думинг, дребинг. Мы потеряли букву Ять и это пережили. Ходите в Африку гулять, чтоб с вами и вы дружили. Есть минуты от которых мы загадочно зависим. Это редкие минуты, крик души, летящий к высим. И строки начинаются на «И», чья ткань соединительная дышит, как жабры архаической любви, на глубине, где нас никто не слышит. Люби себя круглые сутки, как тех, кто тобой любим. Люби свои глупые шутки и мудрость, подобную им. Я странный человек. Люблю свою страну. Особенно люблю в трагическое время. Язык морец всегда естественен. Лишен какого бы то ни было ложного пафоса. Богатство красок – вот что отличает поэзию Морец. Повторы часто звучат как заклинания, метафоры открывают все новые возможности истолкования ее стихов, в которых она пытается проникнуть в суть бытия.